Сейчас мы с вами приготовим майонез из авокадо. Как нужно выбрать авокадо? Старайтесь, чтобы он был не совсем твердый, он вот такой немножко мягкий, но не сильно мягкий, чтобы не было кашицы. И чтобы меньше было черных точек. Тогда он будет весь такой вот красивый. Нам потребуется для приготовления половина авокадо, лимон, 2 чайных ложки зубчик чеснока. Если хотите, то по вкусу можно положить горчицу. Это примерно 1 чайная ложка. Соль по вкусу. Авокадо хорошо соскребается. И получается вот такая целая кашица. Складываем в блендер. Вот такую скорлупу от авокадо можно оставить и положить туда майонез. Далее кладем зубчик чеснока, немного зелени, одну чайную ложку горчицы, две чайные ложки сок лимона, соль по вкусу, 2 чайные ложки оливкового масла. И все это взбиваем в блендере. Вот мы взбили в блендере и выкладываем все в эту скоробку. Ну вот, мы выложили весь соус вот в такую половинку авокадо. И можно празднично украсить. Полностью рецепт я напишу под видео. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!